Всем привет! Дорогие друзья, с вами Александр Санкин и Ирина Прохорчук. Доброе утро! Да, мы находимся в прекрасном Санкт-Петербурге. Сегодня проведем, сегодня будет премьера, впервые прозвучит теорема Санкина. Это будет на жил Конгрессе. Вот. И Ирина Прохорчук и Александр Хохлов, мои лучшие ученики в Санкт-Петербурге, выступят на этом мастер-классе как живое доказательство теоремы Санкина. Ирина, знаете, о чем она? Да, это теорема. Александр Ваша теорема говорит о том, что пять процентов агентов могут быть богатыми, продавая 90% процентов объектов недвижимости, да. представленных на рынке. Да, Правильная да, оператор? да. Это принцип паретта, доведенная до гротеска. Да? В принцип, по принципу парета 20 на 80 распределения. По теореме Самкина распределение идет 5 на 95. или даже три процента лучших могут контролировать 97% процентов рынка. Потому что определенные есть привычки у лучших, да? Вот вы узнаете сегодня на мастер-классе, кому посчастливится попасть. Места ограничено, желающих очень Там много. уже мест нет, Александр, уже, уже нет мест, вас, да. Да, записано. Вот, сегодня мест... будет запись вестись, поэтому да. Александр... Мы, к, к счастью, будет... организовали видеозапись у вас, поэтому у вас будет возможность в моем YouTube-канале посмотреть, что делают лучшие, чтобы вот попасть в это число трех процентов, как я их называю, небожителей. На самом деле, обычные люди, из плоти созданы живые люди, но просто они что-то делают, что другие агенты не делают. И наоборот, воздерживаются от ненужных действий. Да? да, а наверняка наши уважаемые коллеги захотят узнать, Александр, а что нужно сделать, чтобы попасть в эти 5%? Ну вот, внимательно посмотреть видеозапись этого сегодняшнего мастер-класса, потом прийти на курс «Агент-миллионер за 90 дней» либо на курс «Брокер-делюкс» если хотите элитную недвижимость продавать, mm -hmm. либо на курс новый курс «Кантри-брокер», если хотите загородную недвижимость продавать, вот. или на курс «Брокер де если хотите новостройки продавать. В общем, пройдите обучение у меня, а потом вот пройдите активную практику на марафоне, если вы в Питере, на марафоне Александра Хохлова и Ирины Прохорчук. А что у вас интересного и что важного, друзья, у Александра Санкина, автора метода аукционных продаж», и президента профсоюза риэлторов. Вот от тебя скажу, это алгоритм, очень важен алгоритм, потому что когда э, ты знаешь точку Б и как до нее дойти, все получится абсолютно точно. Да. У вас четкий инструмент. Алгоритм важен, вот да. это важно для меня, Алгоритм, да, согласен. Алгоритм важен, но также важна и опора на единомышленников да? на сообщество. Так что, друзья, дерзайте, становитесь богатыми, успешными. Мы вас любим, мы вас ждем. И обнимаем.